Доброе утро, ребята. У нас полным ходом идет подготовка к сегодняшнему последнему школьному дню. Сказали переодевачку взять. Это будут э, это, вот сейчас глажу то, во что им нужно будет переодеться после всяких их, них брызгалок. Не знаю, честно говоря, на улице прохладно, так они будут с этими пистолетами, не знаю. И сразу сказали надеть на них плавки. Так, это мы сейчас как-то аккуратно свернем, сложим вот так. Они сегодня должны потом еще в красивое переодеться, но вот это вот вроде красивое. Так, это вот Ренатику, это Марку. Все, готово. Пошла я заплавками. Теперь полотенце каждому. Утюг очень веселый. Сложно с ним работать. Практически не гладит. Ну, спасибо за такой. Так, сейчас надо какую-то сумку найти, чтобы это все поскладывать. Все, готовы. Полные рюкзаки с переодевашкой. Не знаю, как они там. 9 утра уже да, Давайте, бегите, опаздывайте. Мама, Не знаю, сейчас. Да? Ну да. Вы что только осмотрите, потом как-то в зеркало посмотритесь, причешитесь. Мама, пока, вы, пока, вы, пока вы, давай. Пока, Марк, давай, давай, пока все. Мы успели, а вот и наш учитель тоже с пистолетом. Все, мамы. мама. Бамас, бамас, Мы приехали домой, деток завезли. Мне даже грустно немножко, что школа сегодня заканчивается, потому что это, ну, это своего рода такая маленькая, очень интересная жизнь. Но есть плюс, что мы, наверное, теперь сможем выспаться немножко с Сережей, Хотя они просыпаются... До... Вот как по закону подлости в школу, когда их ведешь, они не хотят просыпаться. Но когда выходные, они просыпаются даже на час раньше. Ой, хотела вам, знаете, что сказать, друзья? Вчерашнее вот это пошли мы в больницу. В стоматолог... Я думаю, это отдельное здание, вот только детской стоматологии нет. Оказывается, это в целом детская больница по всем направлениям, там и операционные, ну, в общем, все, все, все для детей. Ну и, в частности, и стоматология детская. Я вчера вышла, у меня такое было хреновое чувство, я себя не могла привести вообще в порядок, на душе так мерзко, вот просто состояние на грани депрессии. Сейчас расскажу, почему. Настолько красивая больница, красивая в плане интерьера, экстерьера, и все так очень по-душевному, все такие добрые, все такие отзывчивые. Мне кажется, что я, пожалуй, впервые в жизни в свои 37 лет я увидела такое большое количество детей-инвалидов. Это, это страшно было. Я просто смотрела на все это. Я не знала, куда отвести глаза свои. Вот настолько было жутко, причем. Ну, я не знаю, мне кажется, я даже вот такие формы заболеваний и не встречала. Когда коротенькие ручки, коротенькие ножки. У меня сначала взгляды, конечно, так падали на таких деток, а потом я уже начала пытаться отводить взгляд в сторону, а отвести некуда. Потому что куда не повернешься, везде вот такие вот детки. У кого-то сросшиеся пальчики, у кого-то маленькие, у кого-то вообще пальцев не было. Просто вот какое-то безумие. Я, честно говоря, впервые вижу вот такое большое количество деток с такими патологиями, и мне стало страшно, я чуть не расплакалась, еле-еле себя держивала. но это невозможно просто смотреть без боли. Мы когда сюда приехали, у нас сюда тоже много, приезжали родители с такими инвалидными, которые были на креслах вот этих вот инвалидных колясках. И то я ходила так под Детки радовались, эти что сюда приехали, потому что здесь возможностей для них больше, возможностей для нормальной жизни, для прогулок. Родители рассказывали, что в Украине они сидели, никуда не выходили, а здесь ребенок сам поехали. Мы спустились на метро, потом поднялись, по городу походили. Он все сам передвигался. Родители были, естественно, рядышком, но Дети под впечатлением от того, что здесь много всего предусмотрено для таких, как они. Но я в таком количестве детей на такое вот небольшое пространство, я не видела никогда. Да, и кстати, к нам вот Сережа девочку массажировал. Они сейчас ехали у девочки ДЦП, но нужен был массаж, и Сережа помогал, да, делать. сейчас нужно уже нашли другого массажиста, они переехали. Это очень тяжело. Я не знаю, как родители справляются с этим всем морально. Физически понятно, ты делаешь, делаешь, но морально на это очень сложно смотреть. Нам через месяц идти снова к врачу, к стоматологу, уже он что-то будет делать, я так понимаю. Но мне на подсознании, мне прям вот страшно попадать туда. Вот просто вот действительно страшно. Я даже... Ну это жутко, это просто жутко, это, ну невозможно выйти с того места и пойти там, допустим, купить себе мороженое или пойти в парк погулять, а мы изначально так планировали. После этой больницы, после того всего, что мы увидели, вообще не захотелось ни гулять, ни есть ничего, мы приехали домой и уже вот целый день ходили в такие грумы. Жалко деток. Ребята, хотела еще обратиться к вам. Может, кто-то подскажет, что-то посоветовать. Впервые сталкиваюсь с таким, что у меня сильно сыпятся волосы. Вот просто вот клочьями. У меня были периоды, когда волосы осыпались, но не до такой степени. Вот сейчас, мне кажется, у меня даже вот тут, где корни, начинают уже такой прям они светятся уже на солнце. И меня это очень пугает. И мне кто-то в комментариях написал, что советую вам подстричь. Честно говоря, у меня такие идеи меня преследуют. И мне с каждым разом все больше и больше хочется подстричь волосы. Но, возможно, кто-то из вас сталкивался с такой проблемой. Может, какие-то витамины пропивали для волос. Может, какие-то маски делали. Посветуйте, пожалуйста. Буду благодарна. Ты если не хочется остаться. Мама, мама. Спасибо. ну что как дела дети сентября года, прислала денежку детям и сказала пусть выберет себе самые вкусные сладости и игрушки, поэтому в магазин, к сожалению, на парк уже уехал, поэтому будем в магазине развлекаться. Это а, как Димы, с Пестонами. Пойдемте. Сейчас тут популярные игрушки Не знаю, а как они называются Правильно Вот, видишь, вот так трогаешь Их вот потрогай, вот такой он мягкий Они вот такие вот вот, потрогай даже, вот-вот. Не понял? Вот мягкие. Как резиновые. Вот это вот сейчас популярно. А там потом становится твердое? Ну, я не знаю. Она говорит, на солнце они как жидкие, а потом... Я не знаю. Так, еще в один магазин идем детских игрушек. Мы в одном уже присмотрели вот такие вот мягкие, они как да, слаймы сейчас популярны. Эти игрушки очень, не знаю, правильно их название. Сейчас мы здесь еще посмотрим, может здесь какие-то другие персонажи будут поинтереснее. И уже выберем. Кстати, уже готовятся магазины к скидкам, уже со скидками огромными висят цены. Я помню, Что такое? Башкуй. Да? Ну, да? не надо хорошо у тебя голову. Давайте искать. Ездит, да? Вау, серьезно. Вот такие есть, но они как они называются? Гормите что ли? Как как про Гормите мягкие, но мне нравятся. О, во-во-во, тоже, да. Такие Мам. динозавры. Мамочка, ага. Мамочка, так, ага. А, а все. все, есть динозаврик вот серенький. Нет. Ну, Нет. Смотреть. А голова-то у него мама, Верните. а голова-то твердая? Твердая, да? Да. О, не знал. Может тебе больше этот понравится Папа, это тоже вас, папа? Да. папа, папа Да Это сломанное? Это мусор? В много всего, это плохого качества Мам, папа, это да. с песчонами С песчонами, но вы Ма. такой упаковки уже покупали но... папа, папа. Ну вот, Марк, это вот так делается, смотри Вот, открывается Чик И потом тих-тих-тих сюда патроны вставляется ну понятно что никто вставлять не будет. такой ну можно только дарить не надо никому это половина игрушек передарил давайте его будешь построить расстроенный еще хочет одно только другое ну, Иди сюда. Иди сюда. Носить? Ничего не делать? Это... Нет, ну вот что. Как да как ты сегодня делаешь? Вот что, что, что делаешь? делаешь. Сгибаются ноги, просто голова снимается. Ты ничего не делаешь. Это Это популярно. Это популярно. А кончится? Кончится. А ну, расплакался. Нет. Тоже хочет игрушку. все, Ян, папа покупает. Я О, не... как... Да, открывай. А? Кто тебе там попал В Испании самые популярные, ну, одни из самых популярных игрушек вот такие вот, иногда так и неправильно. Это казумкиц. Это кутзи. Это не, кутзи. Это... Это Да? Угу. Опа. Нет, нет. О, у нас Конфетов. такой нету. Покажи. Конфеты? Конфета? У нас конфеты нет. Да, я сейчас, я сейчас. Давай, да. держи. Расплакался. Не, открой. Пойдемте. Пойдем. Пойдем. Конфета попалась, класс. Хорошо, ты видишь, долго выбирал и выбрал такую, какой у тебя нет еще. Молодец. Мы вернулись. Выбирай. Всех посмотри, потрогай, выбери, какой тебе нравится. Зеленый такой, красный, да? Да. Так как... Такой есть. Да не, у меня красиво. Ну все, увеличивается. Есть, понял. Вот это будем разбираться. Все, пойдемте. А -а -а -а. Это коллекция, да? Можно будет в... вот такой ты не захотел, вот тебе такой будет. Будем смотреть на ютюбе. Папа говорит, на ютюбе есть видео, как увеличиваться. Хочу сказать, спасибо... Хочу сказать спасибо нашим бабушкам, дедушке за поздравления, за то, что они помнят, за то, что следят они за своими внуками и за нами. В том числе детям очень приятно, что такие щедрые денежные подарки нам передают. У нас, между прочим, тоже, Серёжа, праздник. Мы вот вечером только вспомнили, я говорю, Серёж, ты вообще осознаешь, что ты папа школьников, а я мама школьников? Мы даже не успели это осознать и понять, что наши дети... Уже перешли во второй класс Они-то и в первом особо не успели побывать Но их уже перевели во вторую Мы пришли домой, наконец-то У меня есть возможность посмотреть, что это нам выдали Это выдавали всем детям Это аттестат Антони Топиес Это наша школа так называется это Мне интересно посмотреть Так, так Сейчас так саду. Ой Что это такое Это, ага, это вроде табеля идет я не знаю, что у них тут за система какая Что такое СУ Ну, короче говоря Так Артистика Это предметы Я так понимаю Так, сейчас бы разобраться Сейчас буду переводчик включать Так Это перечень предметов Ой, наконец-то я увижу, какие у них предметы были Значит, артистизм Или что это? Как это правильно переводится? Так, это точно музыка, пластика, получается предмет пластика, Физ... Физ... физика, не знаю, что это, физика, что ли, так, костияна литература, ага, это язык вот костийский. это вот как испанский литература, так, вот, костейский, так, математика, английский, все, все понятно, так, и что, и что понятно, и ничего не понятно, так, это Марка, так, тут что-то написали, бен, бен, бен, хорошо, хорошо, так, тут много чего нужно еще изучать, читать, переводить, так, это что такое, Марк, а, это то, что они делали. Наверное. Задание, это как задание по окончанию. Угу. Это у них как тест был, который они сдали. Интересно. Что-то крестики. Такое у нас событие. Сейчас гляну, что у Ринат. Рината все то же самое. У Ринатика все то же самое. Рисунки. И... Так, ладно. Все это прячу, потом отдельно, отдельно изучу. А, подождите еще. О, что-то на русском написали. Так, через Пізне включення Рінату в систему освіти, реальна оцінка цього курсу не була можлива. Протягом цього триместру він напрацював базовий словниковий запас іспанської мови, а також перші букви та цифри. Так. Угу. Можливо. Що стосується його адаптації, то, несмотря на мовний бар'єр, він зміг налагодити стосунки з іншими однокласниками і був включений в ігри та заходи. Крім того. Потроху он выучил некоторые основные слова и фразы испанского языка. Так, у Марка то же самое. Видно, Ты что, мокрый такой? А, у Марка то же самое, да. Ну, все, хорошо. Все, спасибо, что были с нами. До скорой встречи. Скоро увидимся. Пока.